Здравствуйте! Сегодня у нас будет лекция по системе Усинь, пяти элементов. Это и есть кунг-фу я который преподается на начальном этапе обучения. На начальном этапе мы преподаем технику пяти элементов, ассоциативно соединяя их с техникой пяти животных. И здесь вот мы на картинке видим тигр, дракон, леопард, журавль, змея. Это первых пять зверей. Это звери инь и звери ян. Вместо этих пяти там у нас присутствует лошадь, обезьяна, бао — это летающий тигр, лев и слон. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, каким образом работает система пяти элементов, и мы рассмотрим, например, сегодняшнюю ситуацию, связанную с проблемами иммунной системы, почему так произошло, почему люди болеют гриппом и другими заболеваниями, от которых они сейчас, так сказать, мучаются, что же делать, что же произошло. И на помощь нам приходит восточная методика, из которой можно понять причину-следственную связь. Смотрите, как мы это покажем. Значит, проблемы у нас находятся на уровне тигра. Тигр символизирует легкие. Пневмония, просто заболевания поражают дыхательные пути. Значит, чтобы разобраться в том, какая причина повреждения и почему это слабое звено, почему оно повреждается сегодня, нужно понять вообще, как работает система. Система усинь работает по звезде, по звезде связи друг друга разрушают, и по кругу, по кругу они друг другу помогают. Соответственно, если мы говорим о том, что мы имеем слабое звено тигр, мы смотрим, что его повреждает. Его повреждает журавль. Журавль символизирует огонь, и это сердце. Тигр – это легкие. Соответственно, получается, что слабое сердце, слабое сердце, мы видим, что пожилые люди не слабо сердце, они в первую очередь повреждаются и имеют проблемы со здоровьем. Легко понять, что проблема находится именно в причина, причина, первая причина, следственная связь в том, что у нас проблемы с сердцем. А если сказать, что символизирует сердце, то сердце символизирует любовь. Соответственно. Мы от этого можем оттолкнуться, что у людей, которые проблемы с сердцем, это проблемы с любовью. То есть они мало любят друг друга, мало любят своих родных, близких, врагов. То есть любовь у них, так сказать, в ущербном состоянии. К сердцу относится, а сердце это у нас в этой зоне, к журавлю, у нас относится нервная система, то бишь это говорит о том, что нервная система у таких людей повреждена. Это причина стресса, страха, психоэмоционального состояние. Все трясутся, дрожат, нервы сдают, и, соответственно, повреждается сердце. Также к сердцу у нас относится смех, радость, творчество. То есть человек создан творить, он должен что-то производить, рисовать, петь, какие-то делать вещи, которые приносят другим радость. То есть это тоже говорит о том, что если это не выполняется, то, соответственно, сердце не дает правильную энергию, и она не подает энергию змее. Змея ⁇ это земля, земля символизирует селезенку и желудок. Если змея ⁇ земля, не дает энергию легким, соответственно легкие у нас повреждаются. Получается, что журавль сердце повреждает тигра легкие, потому что не дает энергию земле необходимую, земля не дает энергию металлу тигру. И мы смотрим, что происходит дальше по звезде. Если легкие у нас повреждены, то у нас проблемы с леопардом. Леопард у нас символизирует дерево, а дерево и леопард это у нас символизирует печень и иммунную систему. Получается, что иммунная система у нас повреждена из-за того, что у нас мало дыхательных практик, легкие дыхательные практики. Также у нас к этому относится работа, то есть металл отвечает за работу, и мы понимаем, что люди на сегодня практически только то и делают, что только работают, то есть это избыток работы, и мало отдыха, об этом говорит «тигр» и легкие повреждаются, потому что много работы, много работы, мало отдыха, мало творчества, мало радости и любви, сердце повреждено. Если легкие повреждены, то они разрушают иммунную систему, работу печени. Смотрим дальше. Если у нас повреждена земля, леопард, печень, иммунная система, то она разрушает землю, землю, это селезенка, и желудок, это пищеварительная система. Если иммунная система слабая, если нервная система повреждена, то человек кушает не себя, он не чувствует меры. Разрушается пищеварительная система, а если пищеварительная система Разрушается, то по звезде мы идем сюда, приходим к дракону, почкам вода. Это у нас кровеносная система. Кровеносная система плохо работает, соответственно, плохо работает нервная система и сердце. Что необходимо сделать? Необходимо во время техники выполнения сгармонизировать. Каждую из этих элементов, используя движение, дыхание и сознание. Важно, чтобы не просто была здесь энергия, а чтобы она была сбалансирована. Если энергии очень много, например огня очень много, то она будет повреждать дерево, э, металл, много огня, расплавит металл. То есть огня должно быть в меру, достаточно, ни много, ни мало. Тогда она будет протекать именно по своему пути к земле. Из огня рождается земля, зола. Из земли, руда, рождается металл. Из металла рождается, течет вода. Вода, полили водичку, дерево. Из дерева, как дрова, хорошо горит огонь, то есть движение по кругу можно восстановить, если сбалансированно давать энергию в каждый элемент, в каждый орган, в каждый стиль. Выполняя технику пяти животных, конфу, техника пяти животных, то есть выполняя стиль тигра, журавля, змеи, леопарда, вы балансируете. Или проще говоря, конечно, не каждый там сидит дома и знает стиль тигра, журавля, леопарда, как эта хореография выполняется. Есть просто маленькие упражнения, буквально на 5-6 минут, которые можно выполнять дома, любому уровню подготовленности. Выполняя их в порядке по кругу, можно все привести в порядок самому. Без врача, без таблеток, просто используя правильное движение дыхания и сознания. Сознание на данном этапе, на начальном уровне, это то, где находится внимание. То есть там, где у нас мысль, в том месте, в котором у нас находится внимание, мы осознаем это, и там у нас присутствует сознание. Например, если мы делаем упражнение для нормализации нервной системы, типа иконг, то у нас внимание находится на сухожилии в области локтя. То есть внимание сюда, значит сознание здесь, значит включается восстановление нервной системы, и, пожалуйста, работа сердца восстанавливается но мы давали вам упражнение это самое простое упражнение чуть-чуть побольше информации то есть есть упражнения которые более эффективно и быстрее восстанавливают обращаю внимание что у нас здесь еще на рисунке не помечено что над сердцем есть еще тройной обогреватель обогреватель тройной он отвечает за работу перекарта это мешочек, в котором у нас находится. И для него существует еще одни упражнения. Получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть упражнений, которые вы должны выполнять ежедневно. Каждое упражнение по шесть минут, шестью шесть, тридцать шесть, 36 минут в день выполняете комплект по кругу, плюс перекарт, тройной обогреватель, и все супер восстанавливается, но не за один день, естественно. Это нужно как минимум четыре-пять недель ежедневной практике за что отвечает перикард он подогревает кровь то есть кровь становится кровообращение улучшается циркуляция улучшается и соответственно все системы работают более правильно это вот э, приблизительно ну так сказать, поверхностно знакомство с этой системой, чтобы вы понимали каким образом э, используя систему осень можно оздоравливаться. Вопросы? Что непонятно? Почему не идет в обратную сторону? Как связаны вот эти по селения по программам? Понятно, что, что все-таки разрушают. Разрушает вот, да. вот таким образом. По идее, это разрушает, когда много энергии. Да, когда мало или много. А, когда мало или много. Да, я же про это и сказал. Например, в сердце или в воде вот в последнем случае был у человека проблема с почками. Проблема с почками воды много. То есть работают почки супер. Девушка приходила, у нее. С рождения, у ну, так получилось, три почки. И она дает столько много воды, что она заливает сердце. То есть вода заливает сердце, и у нее начинают проблемы с сердцем. То есть не идет энергия воды поливать дерево, чтобы дерево шло, а воды столько много, что оно уже залило дерево и уже залило сердце. И э, получилось, что... Много воды, леопард, дерево, печень. И у нее начались проблемы с печенью. И у неё началось шелушение кожи. То есть кожа становится э, такая, как э, псориаз. Причина. То есть у нее не хватает э, баланса в почках. Печень – это леопард. Печень – это леопард не по звезде в данном случае у проблема пошла сразу по кругу не у нее пошла проблема в сердце сердце дало проблему тигру легким нету дыхательных практик она не знает как дышать поэтому пришла в занятие а тигр уже начал разрушать леопарда то есть по звезде раз два три но понятно что если мы дерево поливаем и воды перелили много то мы можем дерево испортить Поливаем цветок и залили цветок. То есть воды оказалось очень много. Она все движется именно по часовой стрелке? Да. В данном случае, если у нее наоборот функции почки, а функция почки выделительная в первую очередь. То получается у нее в организме мало воды. Угу. Кровь. То есть у нее фильтрация быстрее проходит, а в крови, а в крови недостаточно. Жидкости фактически. Вопрос? У нее быстрее выходит вода, получается, наоборот. То есть не много воды, а мало воды. Нет, у нее получилась э -э -э -э, нарушилась работа почек. У нее воды стало так много, что она пошла в ноги и в бедра. Очерчинность, да. То есть у нее очень сильно увеличились ноги, попа, голень, и сразу стало барахлить сердце. То есть это стал, это эффект третьей почки. Но эта ситуация произошла, когда у нее произошел стресс. То есть у нее был стресс, дочка заболела, в больницу попали, у нее был серьезный стресс, и это дало такой вот эффект. Стресс нервной системы у нас находится в сердце, и вот я по ней смотрю, у нее дыхание перекрыто, то есть она не может грудь поднимать, она прям у нее зажатое. она ходит прям зажатая все. то есть зажалось легкие и дыхания не хватает, оно поверхностное, оно сразу разрушило работу печени, и у нее пошел псориаз параллельно. То есть, как в этой ситуации сработала третья почка, было непонятно. То есть воды много или воды мало. Я вижу, что воды стало много. Так что ее аж начал раздувать. Но когда она успокоилась, нервной система привела в порядок, то отечность ушла, отечность ушла. но э -э часто стало проявляться все равно связ, то есть высыпание и шелушение. То есть это говорит о том, что печень не восстановилась, все, начинает барахлить. То есть ей нужно, например, первый вариант, просто взять по кругу, выполнять все упражнения. Как я сказал, 36 минут, по 6 минут каждая. Но для того, чтобы столкнуть ситуацию с места и помочь, потому что она будет восстанавливаться в такой ситуации где-то 6 месяцев, то рекомендуется и или массаж, или капунтуру. То есть сторонней с той стороны помочь ей поддержать эти органы. И так как в первую очередь в данный момент у нее псориаз и шелушение, то значит на иголки на печень. Если сбалансируем работу печени и он придет в норму, то это поправит работу сердца. Успокоится нервная система и не будет проблемы с сердцем. Соответственно, тогда все пойдет по кругу. Если по кругу пойдет а, селезенка, будет она будет нормально, она не будет разрушать почки. То есть питание восстановится, когда человек не уничтожает, есть много, и земля у нас отвечает за пищеварительную систему. Это влечет к нарушению работы кровеносной системы. Я сейчас по кругу опять повторяюсь. Да, рассматривается движение именно по кругу, по часовой стрелке. Система очень проста, ее просто нужно разобрать и понимать, с каким элементом что относится, какие части тела, состояния, элементы, чувства там и так далее. По звезде именно идут вот, так, как звезда рисуется? Да. Вот да, да. Да, вот я же показал несколько раз. Нет. Не пра не вся не практика не начинается не с леопарда. леопарда. Да. Дерево. А рисуем, а рисуем мы с, с драконом? -то? Нет. Просто вот как часовая стрелка, грубо говоря, так. Так мы вот рисуем, просто вот и дальше рисуем. Где бы мы ни останавливались, Шлеопарда. дальше а? просто движение идет. А -а -а. Вот. Миш, в виду, что с дракона начинаешь... Но ты тоже во многом говоришь, с какого места ты начинаешь рисовать. Отсюда начинаешь, отсюда начинаешь. Почему начинаем рисовать с дракона? Потому что дракон это почки, а почки это рот. То есть ты начинаешь со своего рода, я, мой род. И ты начинаешь рисовать от воды. Мы же из воды состоим, потому что гармоничнее начинать рисовать от воды, от своего рода. Но люди приходят на занятия деревянные. Нервная система привела их к состоянию стресса. Поэтому, когда приходят люди, то мы начинаем с ними работать, пытаясь их расслабить, чтобы они с дерева перешли к состоянию воды. Вернулись к мягкости. Поэтому я сказал, что все практики как бы подразумевают, что люди приходят деревянные. И поэтому мы начинаем с техники дерева. Мы показываем им дерево, и говорим, вот это вы. А сейчас давайте дерево пойдем дальше. Идет сначала дерево, потом мы преподаем металл. Металл. Еще в обратную сторону. Потом мы преподаем технику воды, потом технику огня, потом технику земли. Так выстроена система преподавания в кунг-фу. Человек приходит, он деревянный. После деревянного мы показываем силу, металл, как из дерева сделать железо. А потом мы пытаемся его расслабить, чтобы он стал вообще мягким, вода, текучим. А потом показаем огонь, взрыв. Что это можно использовать как сила, энергия, огонь. А потом все объединяем. Вода, огонь, дерево, металл на земле. Конечный элемент земля, все на земле. Пять элементов. После изучения пяти элементов студент переходит к изучению техники тайчингами, система иньян. Система пяти элементов, система иньян более высокий уровень. Вы упоминали что эти все инь животные. Да. Каждый из животных соответствует какому-то органу. У нас есть органы инь, органы ян. Органы инь – это полнотелые, которые не опорожняются. Сердце, почки, печень – они не опорожняются. А органы ян – они набираются, опорожняются. Мочевой пузырь, толстый кишечник. Понимаете, да? То есть набрали – сбросили, набрали – сбросили. Вот это органы инь, полнотелые, и мы говорили сейчас сердце, печень, почки, а органы ян, они те, которые опорожняемые. Поэтому есть такой же круг, но с другими животными, с другой хореографией движения. То есть, если, например, у вас проблемы с легкими, значит, вы практикуете стиль тигра. Понимаете, да? Угу. То есть... Э...